В аэропорту Сочи проверили, как работает новая система обслуживания рейсов. В эти дни в будущей Олимпийской столице проходит Кубок мира по горным лыжам. Поэтому нагрузка на авиаузел возросла. Но сбоев в работе нет. В этом убедилась Ирина Романькова. Цветом изображены самолеты. Которые... На мониторе видно сразу всю площадку, где останавливаются самолеты. Наведешь курсор, получишь всю информацию о рейсе. Если он задерживается, зеленый цвет меняется на красный. Это один из фрагментов новой автоматизированной системы «Кобра». Она обеспечивает наземное обслуживание самолетов, пассажиров и авиакомпаний. Прежняя система дробила вид на отдельные картинки. «Кобра» и сейчас в процессе внедрения, так что пока здесь остается и разработка предыдущего поколения, дополняя общее видение ситуации. Вообще, Кобра со свойственной ей гибкостью уже проникла во всю систему работы аэропорта. -по «Вим -Авиа». А что вы там стоите? Проходите. Диктор Ирина Крут с недавних пор делит служебное помещение с коллегой по имени Аленушка. Синтезированный голос способен передать любую заложенную информацию. Почему для автомата выбран именно женский голос, для диктора с 32-летним стажем не загадка. Ну женский как-то, это уж красиво. Мужчины, ну грубо, все равно будут идти. У них же нет такого, чтобы где-то какую-то интонацию, где-то как-то слукавить, где-то слетка. Что касается информации, то для человека и машины задача одна – донести ее максимально кратко и понятно. Точность, невежливость, а обязанность всех сотрудников аэропорта. Уже должна быть вызвал, на подходе, скорее всего. Хорошо, спасибо. Убрать в салоне, заправить, дать запас воды и всего необходимого Кобра помогает и в этом. Она позволяет свести до минимума время подготовки самолета. Подобные системы давно работают в зарубежных аэропортах. Наша система Кобра она уже стремится приблизиться к зарубежным аналогам. Но еще раз повторяюсь, она позволяет нам работать на русском языке. И она по своей архитектуре, скажем так, и менталитету близка к нам. Возможности кобры на данный момент не ограничены. Система постоянно расширяется из-за дополнительных требований заказчика, то есть сочинского аэропорта. Итак, «Кобра» собирает всю поступающую информацию относительно наземного обслуживания и уже самостоятельно раскладывает ее по блокам в зависимости от предстоящих задач. Так, например, уже известно, что ближайшим рейсом в Сочи и Сюрьеха, кроме пассажиров прибывает 13,5 тонн негабаритного груза. Меры уже предприняты. К самолету будет подано большее число тележек, чем обычно. Ведь при любых обстоятельствах весь багаж должен быть выложен на ленту выдачи не позднее, чем через примерно полчаса после остановки самолета. В Сочи сейчас в дни проведения Кубка мира наплыв чартерных рейсов, но Кобра справляется. Здесь уверены, что она легко будет обрабатывать и все самолеты, ожидаемые в дни Олимпиады 2014 года, а их будет 220 сутки. Ирина Романькова, Павел Руденко, Вести, Сочи.